На! Я да сколько у его этих. А, во, во начали жизнь идти. Малки! Так, одного положил. На! На! На! А, а а, -а, -а! Господи у меня! что то Господи. Всем привет! Вы на канале Ингейм. мы сегодня поиграем в игру Fortnite. А я сегодня поиграю за новый скин. Это у нас почти как снеговик, но называется это Снег Назовец. Мы сегодня за нее поиграем и осмотрим какой. И у меня много эмоций, да. вот это. Вот это типа вдвоем умолить вот это вот. Ну все её знаете. Я мальчула на такой головку. В прошлый раз я там бота даже встретил. Мандалорца. Встретили. Вот тут я там ходил. Поверху меня заметил, его не заметил. Чуть не убил, короче. Мне. Так, мы ну, налетим. Самое главное ещё хороший ум найти. Оооо. просто понимаю. <свистит> Очень четко понимаю. А нет, там другое. Да. Ну хоть что-то. Только 12 патронов, ну, я, дробов... я вообще дробовики люблю, так что все нормально а, наверное. На сундук? Давай, на не сундук. Похоже, не сундук. А, Трон только заберем. Че, мне очень лагает. Что? А-а-а! Вот только что видели? Мне лагает. А, вон чел. Это не мандаловец. Они вон там вокруг себя бегают. Немон, вот, представите, голову. Мини-кинотворжики. А, я не буду мешать их не в раки. А, пока я Я люблю сбываться. Они а, не, давай Вот ну, пока это ты волгай, они Я лагаю сильный. Они там они пусть сам, сами берутся. не, добывайте, не, добывайте. Да, не, не, не Ах, ты ж, смотри-ка он не думаешь. Так, одного убил тут, где-то еще был Ах ты. Ж. Вон. Упал, Убил. А я учем начал играть, так что это факт. Я очень много тренировался, так что у меня все нормально стало под, под контролем всегда. Блин, ну, если бы я буду, да, эту рамочку, ну, фигушки. А пойдем, посмотрим, что у этого было. Он, по там что-то мощное было. О, банки. А это, кстати, вот это что штука. Минники тоже надо играть, потому что это супер полезно. Полезно, что вот это вот у меня тоже полезно. Пистолет-то не хочу играть. И бинты надо меня будем захватить, но гранаты тоже нужны. Для всех они почему-то не нужны. Ага, ладно, возьму вот. Этой тоже можно урон нечего так снять. Ну вроде пока нормально, только с лесом. Все плохо. Да и с пистолетом вот этими, я. часть не пистолетных провожу. Оп, тут что-то. Ну-ка, если мы сейчас тут будем с таким ботов, надо их убить, потому что из них может одна оружка выпить прикольно, которую мне может сейчас, ну, понадобить. Да, да вот что, а хотя вот так и просто не путь. Нет, не бей. Так, нету вроде бы их тут. Поздравляю, они здесь. Я уже надеялся, что их тут нету. Ну фигушка, конечно, божку. На три раза. Так одно положил. На, на, на. А, а-а-а, господи, меня. Что-то. Вот. От можно вот так прогасить. Ты. На, на, на, подошел ко мне. Подошёл ко мне, а, Так, нужно их не тратить. Ну всё, можно банку вот эту выпить четко. И всё. Зря я тут на карту, что их не будет, их не будет на их штуках там 4 было. Так, о, аптечка, кстати, прикольная, что места у уже возьмем. Випим мы. После банк. Ладно, все хорошо. Только теперь с ресурсами все плохо. Блин прям не в нужный момент. Исчезают. Кстати, вот тут могут это, а, не вот таких фургонов, а, ну, что ну, а, <связано> чтобы никто не, кто не делает. Вот таких вот фигнюшках может. А, дай... О, я так стрелял. Исчезно. Ну че да. Короче, и вот таких вот домиках, он там вот ни не не видно. Вот тут, кстати, может, прошлый раз меня друг тут нашел. Как-то можно взять золото. Вот тут, вот тут может все быть. Так что не забывайте. Конечно, фейфаки от Егорки. Оп, кто это? Так, берем мой снайперку, по-моему, с чего не Ну, я ее так называю, потому что я, я люблю с стрелять. Кстати, вот там сам думал мне он не нужен. Фигня какая-нибудь выходит, по-любому. Вы, да? Говорил же фигня. Я, я, я. Блин. Точно лучше стал играть. Ма мазать, да? Ты че, а? Их ты! Зачем идешь на <свистит> Понимаю. Ну ладно, ничего. И там еще э, варианты, что боты появляются. Еще он там в кинотеатре. Я вам советую вообще вот да, так, вот в кинотеатр лететь, потому что в кинотеатре, ну как бы в кинотеатре, как бы вам сказать -то? в кинотеатре никто не летит, вон я прошлый раз, а, не знал, в прошлый раз я думал, мне просто повезло что то а, оказывается не повезло, просто, просто там место такое, оп, там я бота увидел, он надо его срочно убивать только ору... без оружия, то есть, его не я убивать вот, давай надо быстрее под вот с какими-то ручками дайте мне какую-то потому что там легендарный бот если я его убью это джи там я видел его мне кажется вряд ли я убью его с маленькими патронами но я Слышь, ой, я видел его там в значок, что он что-то там кого-то заподозрил. Вон он, походу, хочет. Или это блоки. Хоть бы этот чел был. Да, я угадал этому, он доволен. Только надо обойти, вообще тихо. Бля, вот, хоть тихаря. Славное, хоть тихаря. Ой, ну что, заметил. Драма. Слышь ты, хочешь вот, летать чем там дорого? Сколько у вас там полный что ли? Лоу. Аккуратно, Аккуратненько, ты ч это в деревне строго? Ой. Катанки, да если. Сколько у его этих? А, во-во, начали жить эти. Самое главное, чтобы меня никто не заметил. Я, я его убил с восьми патронами. Я на очевку... Не, я на очевку открыл. Ну... О, так это его дом. Это его тут. Такие расположенные местечкой. Я фигевай, я с восьми сколько О, походу полные эти защита полная все, все время не удалось ну теперь-то понятно Егор тупиц вот это его оружие вот, так, вот такого дельфика его Оп, я там кого-то видел не знаю показалось по-моему нет Конечно, не показалось. Ух! Ух! Поздравляю. Я профи не умею убивать. Ну, ладно, еще раз давай. А, это упасть. О, успел взять. Я думал, пойдет и мне надо спускаться. Так, о, бинты нашел. Ну, бинты неплохо. О, патроны. Тоже неплохо. О, вот это тоже неплохо. Вот этот сундук. Только тут еще может еще один стоять. И тут один хоть повезло, конечно, не повезло. Такая же руна почти. И как я перемотаю их, если там будет боты? Я сначала, кстати, вот думал это сейф, но это не сейф. Тут под лестницей ну, ночью смотреть. Потому что -то... сюда мало смотрит А. Ладно, погнали, думаю, там их не будет. как бы не было. Не не будет, фух. То вот на этом месте может установиться это. Огромная такая коробка упасть. И вот тут в раз были самолеты стать. Я любил сюда прилетать. Главное сейчас. Вот тут не фалитцу где-нибудь да в раз умер здесь да и друг где-то там ходил не знаю где так да походу никто не ходил так в подвал ой блин как колдунула а ну на теперь О, наконец-то что-то нормальное. Во, хоть что-то нормальное. Ой. Я на потом забрать. Блин, как под этому дому походить, то Я слышу, походу там боты. Кстати, в кроватях может в кроватях может находиться э золото. Конечно будет. Да я... да, я не сомневаюсь. Да мы любим, дробовик. Детя. Ах ты! Я разве. На! Чё там все это время делал там зачем ко по мне полез не пойму зачем люблю 100 дробовика игра любимый так футбольчик давай поиграем забьем гол пока никто не видит да ты, не ты, этот мяч ну все штанга. Нет, не штанга, жалвы, штанга. Нет. Все видел. Или что? Кстати, подвал вряд ли там что-нибудь будет. Ну, посмотрим, почему бы нет. Мини-сигл, но нет, ни в один человек. Не-не-не, стоп, я там что-то пропустил. калашек мне надо взять наоборот. Перепутать что-то. И все равно три больших аптечки. Опа, там чел есть. Че посмотрим, он. на Ой, ёлки попьел. Испугался. Кто тут? Мопсик. Этот. Кто там? Собакин. Собакин. Так, можем его приучить? Конечно, за 100 золота, но не хочется тратить что-то так себе. Да почему бы и нет? Как думаете? Следующих видео, короче, я, друг, да. А, следующих видео вы скажете мне, брать, ну, напишите комментарий, брать мне этого собакеуса или друг голова еще какого-нибудь. Я там помню, блинчика можно еще взять. А, ну в зоне вроде бы, да? Да вот не знаю. Да. А, снеговик ней за рулем. Скин примерно мне нравится, ты ну, очень такой. Такой такой называется. Да, давай. Офиген по горам. Да, таки нагольнишь на тачку. У вас, кстати, вот база. А мне показалось, как будто только какой-то чел есть. А, Че я стал? А, что -а. это было? А, а, интернет. Понимаю. Так. А, нет, здесь не ему дало, а здесь походу. Здесь это не его база. почему вы нет да не <клёг> могу Это там выпадет лего не вряд ли да, да я про... ага а, да ты ты он блин почему это боевую пропуск О, там нам удовольствия нигде нет? Не, нигде. А ну и хорошо. Потому что меня сейчас него не заметит, что я тут гуляю. А наоборот, плохо, я бы еще оружие в собрал все. Э, бери. Носите халат еще у него пожарный мало что еще нужно произойти это как винтовка а мк ну тоже типа винтовки может мне там снайпнуть ага вряд ли они меня снайпнут ведь я сам снайпнут скажите второй раз ты увидеть его возможно я ему еще бошку отрубил самое главное чтобы не отрубил ее эй слышь ты где ты там уйдешь че бошку На! собака О, не увидел ага не увидел Ч, Зачем стрелять? Ты мой? Ну А! Ты меня сейчас убьешь? Ну вряд ли. Ох, хо, ох, я злодей. И хоть у меня не езжу. Ну вряд ли с такими маленькими жизнями. Вряд ли я с такими маленькими жизнями заточу. О, прикольно, кстати. Помню, вот. воткнуть так можно. без прицела значит вот так сидишь. ой блин я как стенку то ударил ну а давай она там что она у меня дома что-то поверила ну чтобы он меня сильнее не ранил ты что бессмертный тебе что-то с штукой потока и тебя блюдненько в шоке Сколько еще так можно бить? Чего, бессмертный? они ты! Ага, не проверили. Такого ничуть чуть не убью. Это плохо очень. А вот бинты. Все. Все, все, все. Че? Где? Что? А вот, блин, не увидел. Как это ты? Э? Ты будешь сегодня вытаскиваться? Ты что, застряв в кустах? Да ты что? Ты да что, я не могу вернуть? Ну ладно. Теща... Блин. Что такое? Вот. Так. Теперь ждем А ничего интересного не уехал. Походу зардоком не... Оп! Так а вот там видел. вот сюда привяжу приготавливаемся настроение суровое да конечно перезарядка понимаю да вряд ли Не пойду. А, а, а, а, а. О, ну у меня было мало жизни Ну ладно, мы на этом мы закончим. Всем пока! Вы на канале НГ, Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока!